С этой табличкой мы и будем дальше работать. Важно отметить один нюанс. Если у предикторов есть а, миссинги, то важно проследить, много ли шагов дала пошаговая регрессия. Если шагов много, два десятка и больше, то нужно добавить количество перезапусков процедуры. Сначала поставить significance для исключения, допустим, 5 десятых, посмотреть, какие отберутся предикторы. Потом одну десятую посмотреть, какие отберутся предикторы, их уже вставить в новую модель. И, наконец, уже когда третий запуск идет 5 сотых ставим, смотрим, что получилось. Те, которые отобраны при запуске, на significance 0,5 потом еще раз запускаем и вот как здесь мы получаем тогда итоговую модель также нас интересует classification table мы видим что вот реальные данные вот предсказанные данные например Тех, кто участвует в профсоюзе, в нашей выборке 487. Тех, кто не участвует, 1729. 276 человек было правильно предсказано среди тех, кто участвует. 1624 правильно предсказано среди тех, кто не участвует. А вот это ошибки. Мы имеем по категории «ноу». No. 94% практически правильных прогнозов по категории Yes 57%, в среднем 86%. Это высокий показатель. Он же отражается в табличке Modul Summary. Здесь присутствуют три величины. Величина log likelihood. Она показывает степень отклонения наших данных предсказанных от эмпирических. К сожалению, она не имеет верхней границы, поэтому неудобно на нее ориентироваться. Если бы отклонения вообще не было, было бы 0, а максимального значения у нее нет. Поэтому эта величина нормирована разными способами. Один из них предложили Кокс и Снелл, другой способ на Гелькерке. R-квадрат на Гелькерке, псевдо-R-квадрат на Гелькерке изменяется от 0 до единицы, основан на величине лог-лайклихуд, показывает как раз степень совпадения предсказанных значений с эмпирическими.